Я вам говорю что так должно быть так да, конечно это все такое бывает то что ясно дело да я прочую и говорю И это все таки все да, но. но понятно то что знаю знаю это такое все может быть да да я вам хочу сказать о том что это все хорошо Хорошо, все понятно в том плане, то, что я вам говорил. Это все понятно. Конечно, это все может быть. Если вы хотите о том, что все получилось, надо все это зарегистрироваться. Так понятно.